Меня зовут Ольга, мне 43 года. До пенсии мне теперь намного дальше, чем я думала. Хочу сказать, что это история про то, что наше государство снова нас грабит и нам врет. Мне не нравится, что у меня отберут те деньги, которые уже уплачены в пенсионный фонд. Меня не устраивает, что мне опять врут. Врут, что снова нет денег. Они есть на чемпионат мира, на дворцы, на яхты, на две войны в Украине и в Сирии. А на собственных граждан, как всегда, нет. Я считаю, что мириться с этим нельзя. 9 сентября я обязательно выйду и приглашаю всех.